Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это третья видеоинструкция, посвященная автоматизации Скайпа. В этой видеоинструкции я расскажу о массовом добавлении контактов в Скайп и о том, какие программы позволяют сделать эффективную массовую рассылку по вашим Скайп-контактам на том как технически выполнить массовое добавление проверенных отчеканных контактов skype я показал во второй видеоинструкции. инструкции делают я помню с помощью программы Sendex. все технические моменты работы с этой программой я рассказал в первой версии своего тренинга автоматизация skype кому интересно пожалуйста смотрите в этой видео инструкции расскажу что писать людям при добавлении не в skype вот если вы ограничиваетесь каким то стандартным сообщениям то есть добавьте меня пожалуйста в skype или там внесите меня в список своих skype контактов то довольно часто вы либо не получаете никакого подтверждения либо получаете в ответ какие то вопросы то есть кто вы что вы зачем добавляетесь и так далее это вообще-то нормальная ситуация. Никто не хочет в своих контактах и иметь контакты спамеров, то есть людей, которые будут их засыпать какими-то рекламами. Все хотят в списке своих контактов иметь э, какие-то полезные контакты. Вот Поэтому сейчас, когда я работаю с новыми Skype-контактами, которые я однозначно проверяю с помощью программы Checker, я точно уверен, что этот человек – пользуется скайпом, что этот скайп живой. Я не пишу вот такие общие, ничего не значащие сообщения, приглашения в скайп. Я пишу конкретно что-то, конкретно позиционирую себя, кто я, что я, для чего я добавляюсь и так далее. Делаю я это только с одной целью, чтобы избавить себя от ответа вот на такие общие вопросы и конечно увеличить вероятность того что меня добавят внесут в список контактов вот мне конечно проще писать сообщение при добавлении Потому что я собираю небольшие базы, а выдергиваю кусочки. То есть собираю контакты с конкретного сайта. И я уже знаю, что там за люди, чем они интересуются. И чтобы им можно было написать такого, чтобы они легче меня добавили. Вот, например, сейчас я добавлял контакты партизан. Вместо непонятной просьбы добавьте меня в контакты, лучше было бы написать следующее, что «Добрый день, я использую партизанский маркетинг, ищу единомышленников для обмена опытом». То есть, понимаете, после такого сообщения будет сразу ясно, кто вы и зачем вы добавляетесь. Плюс, пожалуйста, не забывайте о оформлении своего скайпа. Вот многие считают, что оформлять скайп не нужно, никто ничего не пишет в разделе о себе, не заносит какую-то информацию. Многие считают, что никто это не читает. Поверьте, это неверно. Читают. И, конечно, все читают ваш статус или ваше настроение. Поэтому, если хотите избавить себя от лишних вопросов, оформите свой скайп, поработайте над своим статусом, напишите несколько слов о себе. Это также вам сократит время в дальнейшем. Но, если даже вот после такого понятного, конкретного сообщения, цель вашего добавления в скайп даже если у вас оформленный скайп вам люди начинают там, писать вопросики или спрашивают зачем добавляетесь я на такие вопросы вообще не отвечаю и такие контакты ну, лично мне вообще не нужны дело в том, что если человек не может прочитать, что вы ему написали при добавлении не может посмотреть на ваш статус то вероятность того, что он будет читать в дальнейшем ваши какие-то сообщения, которые вы будете рассылать ему ну, она просто нулевая Поэтому с такими скайп-контактами я вообще и не работаю. То есть моя схема работы – это правильно оформленный, заточенный скайп. Как это делать, я тоже очень долго и подробно рассказывал в первом варианте этого тренинга. И так как я собираю контакты с конкретных сайтов и вот такими небольшими партиями добавляю людей я сразу же пишу им какое-то соответствующее приглашение в скайп которое связывает меня и их по каким-то общим интересам вот это достаточно неплохо работает следующее о чем я хотел рассказать в этой видеоинструкции с помощью чего можно сделать Эффективную рассылку по уже собранным скайп контактам. Естественно, как я много раз говорил в первой версии тренинга, рассылать по неподтвержденным контактам это смерти подобно. То есть делать это категорически не рекомендую. Вот Рассылать можно с помощью программы Clonefish, она мне очень нравится, если у вас ничего другого нет. Рассылать конечно можно с помощью того же самого сэндекса можно рассылать с помощью убогой программы робосендера, о котором я обязательно расскажу. Но я сейчас рассылаю с помощью программы спидсендер. Вот она такая улиточка. <laughs> Миша ее так оформил. Хоть у этой программы аватарка улиточка, работает она совершенно не как улитка. Спидсендера доставляемость сообщений в Skype 6 часов. Вот у сендекса два дня, то есть 48 часов время отправки сообщения, то у спидсендера оно сокращено до 6 часов. Вот по специфике моей работы, потому что я чаще всего делаю рассылку на вебинары, довольно часто происходит следующее, что я отправлял с индексом сообщения, они приходили людям там на следующий или даже через день. Сейчас отсылаю спидсендером, последней разработкой Михаила Стоева в плане рассылок. И, конечно, сообщения доходят значительно быстрее. Эта программа, как и все программы, входит в комплект программного обеспечения, которое продает Михаил Стоев, то есть все это вы получаете одной такой большой не хочу сказать кучей одним таким пакетом все эти программы уже настроены и готовы к работе. Но функционал программы SpeedSender он практически аналогичен с индексу. То есть если вы разобрались с индексом, то есть смотрели мой первый тренинг, то с QuickSender никаких вопросов у вас по работе не возник. В заключительном видео я расскажу о жемчужине программного обеспечения для Skype. Это утилита Антибан. Вот что делает эта программа? Почему опять же вот без этой программы и без чекера сейчас в Скайпе но работает практически нереально вы узнаете из моего следующего видео в серии роликов видеоинструкций автоматизация skype 2.0 если у вас возникли какие то вопросы пишите в комментарии к данному видео либо приходите на вебинар который я провожу каждый четверг 20 часов с сайта Игорь 36 вот сегодня у нас рождество сегодня 7 января 2016 года, но сегодня будет вебинар, и я отвечу на все вопросы тех, кто придет. Праздником всего вам самого наилучшего, успеха и, конечно, здоровья.